Как ты решилась на то, чтобы самой девушке на машине ехать в такое дальнее путешествие? И поэтому я ехал 26 дней, ну так не особо напрягаясь, максимум там 700 километров. А сколько уложить. стоит квартира однокомнатная здесь? здесь вот, однокомнатная это ты ноль. комната. Что ты еще пробовала? И потом я пробовала э, фотогра ну, фотографировать. Мы поговорим о деньгах. Ага. Сколько нужно денег на жизнь в порту? Свет, ты приехала из Кургана, что на Урале, проехала восемь с половиной тысяч километров на своей машине, вот в Португалию. Расскажи вообще, как это, как родилась такая идея переезда в Португалию? Ну, в общем, я совершенно случайно попала в Португалию, вообще не, не знаю там, где эта страна. А, в Индонезии, на, когда я там крайний раз была на острове Ламбок, мы были с девочкой с фотографом из нашего города. И, в общем, случайно совершенно встретили тревел-фотографа из Португалии. Я такая, Португалия? Где, Где это? Ну, не, ну, портвин, да, там, футбол, что-то такое, там, Роналдо, ну, вот. Но я там знала, что это Европа, все, но ничего больше я Португалии не знала. И потом там я подписалась на блог этого фотографа, посмотрела фотографии, потом стала уже сама информацию искать. Увидела там Азорские острова фотографии, потом вот эта деревушка Мансанта, может быть, слышал в центральной части страны. Я такая посмотрела, о, так необычно. Ну, потому что я до этого в Европе была, но это были там Финляндия, Чехия, Испания и, как бы и Польша, там еще что-то. Ну, в общем, мне ничего так не зацепило. То есть, да, вроде красиво, вкусно, но не было ничего такого вот интересного как бы ну вот чтобы зацепило и хотелось бы туда все время возвращаться как ты решилась на то чтобы самой девушке на машине ехать в такое дальнее путешествие на машине я поехала потому что здесь в Португалии без машины очень сложно передвигаться тут с общественным транспортом даже в городе как бы достаточно напряженно это требует допустим очень много времени если на машине я дому, могу до какого-то места в городе доехать за 15-20 минут то на автобусе это надо потратить четыре часа ну там три часа просто вот в то есть как обычно делают взять все вещи прилететь на самолете э, ну, и купить тут машину да, не нет, ну, здесь машины стоят столь на тот момент в три раза дороже такие же бывшие то я так посчитала что если я продам то здесь я даже никакую вообще машину не куплю а у меня была машина достаточно новая и в общем-то я решила, что ну поеду и там уже дальше посмотрю как ты 8000 это ты сколько ну, ехала две не, недели не, не, нет я не торопилась потому что я еще планировала раз уж деньги тратить время тратить на этот переезд то еще по дороге что-то посмотреть ехал 26 дней ну так не особо напрягаясь максимум там 700 километров 7. вот да но ну, самое на самом деле а, как сказать, такое ну не то, что экстремальное, но достаточно было сложно ехать только в России. Это от Перми и до Ярославля. То есть там было, не было дороги вообще, то есть было просто направление. То есть, дорогу зимой размывает, и весной ее нет. У тебя кто-то был уже здесь знакомый. К кому-то ехала или просто в основном, нет? Был? Когда останавливалась у португальцев, то есть они там могли что-то подсказать. Вот здесь в порту, у кого я останавливалась, то мы с ним все еще общаемся периодически, встречаемся на дня рождения. До того, как приехать сюда типа навсегда. Два да. раза была здесь? Да, я два раза путешествовала. И по два раза останавливалась вот, э, с помощью каучсерфинга. Ну, э, с каучрфингом я останавливалась в первые разы, там и в хостеле останавливалась, и потом тоже и, и апартаменты снимала, и по каучсерфингу. То есть, ну где как получается. Так, ты завела знакомых, да? Ну да, да. Слушай, я у тебя в блоге прочитал, что ты до 35 лет работала бухгалтером. Ну, по да. сути, тебе 36 да. сейчас. Да, работала бухгалтером 7 и лет. Всю там жизнь на... прожила в Кургане. Да, всю жизнь прожила в Кургане. Вот расскажи секрет, как вот в 35 поменять всю жизнь и ну, На бросить самом все, деле, все машины Просто бухгалтер это такая профессия, которая требует постоянно сидеть на одном месте да. и видеть только офис да. свой. А хотелось хоть как-то гулять. Где-то ну, какую-то более активную работу, потому что это было скучно. Ну, как ты вот приняла да. решение? Ну, то есть это, это вообще не, не типично. Вот все хорошо, и руководители, и зарплату повышает, и машину купила, и может быть там еще и чай бесплатный в офисе. Да, и офисе. чай бесплатный сахар. Люди не хотят уходить от этого. Но, вот почему да. ты решила? Вот мне все, все-таки такое не устраивает. Я просто уезжать. хотела заниматься тем, что мне действительно нравится, то, что я могу делать ну, с удовольствием, с большим. Я не могу сказать, что я там с удовольствием работала с бухгалтером. Мне, конечно, это не сильно напрягало, но я там не, не кайфовала от этой работы, то есть мне было скучно. Uh -huh. вот, поэтому я решила разнообразить себе жизнь. Окей, okay. ты сейчас находишься в Португалии 6 месяцев где-то, да? Ну, это сейчас я с конца марта, до этого еще до я это в, прош... в прошлом жила, году, да, тоже жила, да, да? да, там ну, чуть больше получается. Чуть больше полугода. Ты искала чем заниматься? Расскажи, да. вот, э, то, чем ты пыталась вообще, заниматься. Я пыталась э, сразу же организовывать авторские путешествия, но потом э, я поняла, что пока как, меня не знают, пока там я не наработала себе какую-то определенную базу, то это сделать очень сложно. Да. но ну, какие-то нестандартные путешествия, да? не то, что Например? возят на автобусные туры. Ну, то есть путешествие по каким-то не вот не, не Лиссабон, места. Порту, Брага, Гимарайш, а да. вот что-то куда-то угу. в стороны, какие-то более интересные места, в которые там ну туроператор просто не возят и они на самом деле интересны. Ну тут очень много в Португалии так, таких мест и там и винодельни и э, просто деревушки какие-то, да, и города. Как ты можешь рассказывать о таких местах, если ты по сути, была тут два раза или три. Э, Ну в Португалии, вот именно что пока я там э, э, путешествовала, я как раз тут каждый день я ездила куда-то. Угу. То есть это не было то, что я приехала в Порту и там неделю в Порту да, сидела. Да. Нет, то есть это каждый день было несколько новых мест. И сейчас я до сих пор продолжаю по ним ездить, то есть, потому что ну, одно дело там основные я тогда узнала, но еще там мне подсказывали местные, опять же, да, там по коучерфингу у кого останавливалось, они там что-то подсказывали. Вот, но сейчас это все продолжается, то есть я продолжаю просто там уже еще глубже, глубже, глубже копать. То есть ты пробовала делать эти авторские туры, но они не пошли, ну, да? нет, не пошли. Но, потому что базы да, нет, вот, тебя да, не знали. Да, да. да? да. Что ты еще пробовала? И потом я пробовала... Друзья, подписывайтесь на мой Facebook, там все самое горячее и сладкое. Что ты еще пробовала? И потом я пробовала фото... ну, фотографировать, до сих пор я, конечно, фотографирую, но это туристов. То есть да. местные, я пробовала в прошлом году на местный рынок ориентироваться, но это вообще нет. То есть не пошло никак, потому что никто как-то не хочет фотографироваться. Все там на телефоне и все. Не хотят фотографироваться, не хотят за это. Платить. Да, вот, вот, да, да, как-то так, потому что даже, допустим, я делала проект, когда там, ну, пара фотографий бесплатно, а остальное, да. если там хотели, там за небольшие деньги могли купить, но ничего не купили, потому что просто там две фотографии получили, потратили там два часа на съемку а в Кургане, допустим, когда я делала подобный проект, там покупали вот за небольшие деньги, причем все, а здесь никто. И для меня это было вообще большое удивление, то, что люди... ну, ценности времени нет, да? да? То есть там нужно накраситься, пойти, в общем... Ну, эй, то, то да не фото, пош... Фотография нет, не пошла? Да, вот сейчас я говорю, я только совмещаю с экскурсиями фотосессиями. если бы фотограф нам писал или тебе писал, Смогу ли я найти здесь работу? Ты бы сказала нет. Я бы сказала, что это очень сложно, потому что местные не фотографируются. Okay. И когда люди спрашивают, я говорю, ну выйдите вечером, утром в порту, в центр порта, и посмотрите, сколько фотографов кого-нибудь фотографирует. Вы их видели вообще? Да, да. Их нет. Их нет, да. Что ты еще пробовала? Потом я пробовала печь тортики, тоже не пошло. Для русскоязычных а, или для португальцев? Ну, для русскоязычных, да, по да. большей части. То есть для португальского. А русскоязычные нет. не заказывают, ну нет, это заказано очень редко. То есть это... Слушай, но ну, здесь столько сладости, столько это, разных действий. Здесь на самом деле сладостей очень много, но они все однотипные, все португальцы. А хотите найти какую-то вкусную европейскую сладость? Это сделать достаточно сложно. Я до сих пор уже больше года, как бы, в Порту, и я до сих пор не могу найти. А то есть, то, что, допустим, во Франции есть на каждом шагу, и там безумные вкусные сладости, такая цена, но... Тем не менее, ты уехала назад в Курган на эм... зиму да, прошлой зимой да. а, и все-таки решила переезжать сюда, ну, даже я... не понимая, чем заниматься Нет, дальше. Нет, почему? Я уже э, за зиму как бы, ну, то есть я осознала, чем я хочу заниматься, то есть я на, на, решила начать, скажем так. с Сначала, то есть с малого, с экскурсии, да. потому что путешествие это уже большой продукт, а экскурсии это все-таки на один экскурсии день, это по маленький. Порту. Продукт. Но это экскурсии в порту, экскурсии в долину Рикидору, в Испанию, там на горячие источники, по ага. винодельным, в общем. Чем твои экскурсии отличаются от тех, что уже существуют? Вот, допустим, если в долину Рикидору обычно как экскурсия состоит, то есть это стандартные какие-то, ну, такие достаточно крупные винодельные, я тоже с этого начинала, но потом… В общем, познакомилась с семьей с маленькой да, свинодельческой и уже вожу к ним. То есть, ну, это так, семья, которая хранит очень традиции, и, в общем-то, у них там семейные музеи и так далее. Ну, uh -huh. то есть это совершенно другой формат, и если человек даже сам там захочет туда приехать, то, ну, он, они только на португальском языке разговаривают, и это, ну, то есть это не так. И, в общем-то, и просто стараюсь каждую экскурсию, даже вот вроде, ну, такое топовое направление, допустим, но ну, вносить что-то свое, какую-то деревушку там, uh -huh. не туристическую, там, горную, да, чтобы люди посмотрели действительно как А сколько живут. стоит экскурсия в порт, двухчасовая? Ну, в Порту но пока 50 евро. Просто это я то, потому, что ты берешь. Потому да? что, да, потому что я сейчас начинаю, как бы это только поэтому такая цена. Ты сказала вначале, что ты не рассматривала Лиссабон как место для жизни? Нет. Вот. А при встрече... Вчера или позавчера ты сказала, что а тем более Алгар, почему? Там просто пляжи, пляжи, пляжи. Очень да. красивые, да. но нету ничего больше. То есть, ну, да, там есть валентеж, но это ехать надо, да. Либо там возит в Испанию. Нет ничего, в что? А что? Ничего, надо? ну, что, пляжи, что смотреть? Красиво. А что там? Ну, замок, да, ну. Это не то, что может зацепить. Да? то есть, э... А Лиссабон. Лиссабон, там перегруз туристов. Я вот это вот, когда очень много идет, допустим, если в Синтру приезжаешь, да. то нужно стоять только в одной очереди, минимум 40 минут. Окей. И это невозможно. Ну, то есть это настолько вот этот поток, и все толкаются, и по этой вот пени ходят так, но ну, я такой не люблю. Я люблю более такие аутентичные места. Не просто вот, да, там в Синтру можно сходить один раз. Ну, на дворец пена посмотреть и все. А если еще что-то, да, просто люди, которые приезжают уже в Португалию, они, как правило, проехали уже много-много да. стран. И уже потом добрались до Португалии. они уже хотят увидеть что что-то другое, чем просто очередной дворец. Смотри, у меня есть такая традиция. Я задаю вопрос угу. от предыдущего гостя. Угу. Предыдущим гостем был Иван, врач из угу. Москвы. Ваня и Лена, которая сейчас угу. вот подтверждает свои дипломы и будут работать. У них вопрос к тебе: чем отличаются разные виды портфейна? белый, Руби и тауни? Портвейн, да. Вот просто мне часто очень туристы они говорят: ой, мы попробовали портфейн, нам не, по не понравился. Я говорю: так, стоп. А что вы пробовали? И как правило, пробуют самые дешевые портфейн. Потом говорят, что он не понравился. А когда им начинаешь рассказывать, какие они бывают, оказывается, что Люди не предполагают о таком разнообразии портвенов. Да. Белый портвен, он изготавливается как минимум из трех сортов винограда белых. Да, то есть, чем отличается от мушкател? Мушкател может изготавливаться из одного сорта винограда. Белый портвен, он бывает экстра dry. Это то, что сухой, Сух. либо просто на нем написано драй, либо просто драй. Это сухой портвейн, он подается охлажденный и часто используется в коктейлях. Угу. Классический белый портвейн, он полусладкий. И есть еще портвейн э, сладкий, очень сладкий. Белый портвейн это, он называется, слеза, лагримы. Э, и белый портвейн также выдерживается в дубовых бочках. Это вот от пола до потолка, это целая бочка такая это огромная. Это портвейн, который все пьют. Самый, э самый популярный ну, или... Тауни тоже популярный. Тауни или тоуни, там как англичане говорят. Потому что как делать спортвейн? Это виноград бродит на, третий, там, на второй, на третий день, когда 50% первоначального сахара осталось, брожение стабилизирует добавлением винного спирта 77%. И тогда, потом его процеживают, уже разливают по бочкам. И базовый руби он хранит всего полтора два года в бочках, mm -hmm. и потом разливается, продается. Потом есть резервы, которые 5 лет, потом LBV, которые там пять-семь лет, да, хранятся в этих бочках, и а, потом винтаж. И вот к винтажу уже равнодушных, ну практически Нет. ни одного не осталось. Да. Это 20 плюс. А да. Нет, это винтаж, это не обязательно. Это просто портвейн, который выпущен в год, который признан винтажным. То есть, когда был, были очень хорошие погодные условия. Okay. Там очень долго рассказывать, поэтому мы опустим там подробности. Но это вот самый насыщенный, самый яркий, самый вкусный, скажем так, ароматный и ну, портвейн. И если okay. на пробу... Тоже не везде можно попробовать, потому что бутылку винтажа, когда вы открываете, гарантийный срок хранения 1-2 дня. Потом okay. аромат испаряется, и все. И э, следующий стиль – это стиль тауни или тони, как э, англичане говорят. То есть португальцы тауни, англичане тони. Это бочковой портвейн, то есть, который всю жизнь в бочке провел, в маленькой дубовой бочке. Там. И он именно впитал еще аромат бочки. Uh -huh. То есть он не только аромат первоначального винограда, но еще и аромат бочки. Чем бочка стареет, тем больше будет от нее аромата. И тогда он ну, тоже бывает базовые, резерва, 10, 20, 30, 40 uh -huh. лет, и колей-то, которые тоже одного года, самый там такой яркий, ароматный. И э, любой человек, мне кажется, может найти свой какой-то портвейн. Потому что, вот, ну, чтобы сказать, что все не понравились. Ну, я таких Нельзя, еще не одного. Да? Ни одного еще <laughs> не было человека, который сказал, нет, даже винтаж нет. Давай продолжим мою традицию. Моим следующим гостем будет Саша Йоха, музыкант, бывший КВНщик или квн который живет в Порту уже достаточно давно. Вот, задай ему вопрос, пожалуйста. Почему он переехал в, порт, в, порт, ну, в Португалию, да? И почему не продолжает творческую деятельность, допустим, не продолжит творческую деятельность в России? Потому что он все время там, в соцсетях так... Ну, достаточно негативно отзывается в Вот, но просто, может быть, ему было бы приятнее работать с россиянами тогда, Окей. их образовывать. Давай поговорим о деньгах. Ага. Сколько нужно денег на жизнь в Португалии? В Порту нужно чуть меньше денег, чем в Лиссабоне, потому что когда я даже приезжаю сейчас, вот я летом была пару раз в Лиссабоне, я уже замечаю вот эту разницу цен даже в кафе, там, либо еще где-то. То есть и... а в Порту, ну, смотря кто как, да. Mm -hmm. Допустим, некоторые смотришь, там, они готовы жить на одной картошке макаронах. Да. Yeah. Вот. Тогда им, конечно, денег нужно меньше. Ну, понятно. Вот. Вот а вот я в прошлом году, евро, допустим, ну, ну вот, на, вот я в прошлом году жила на сбережения здесь преимущественно, то есть там заработки были очень маленькие, и я пробовала очень сильно экономить. <laughs> Но вот меньше, чем 650 евро у меня вообще ни разу okay. не получается. А сколько уложить? стоит квартира однокомнатная здесь? здесь вот, однокомнатная, это это, это 0. одна комната. Это да. кухня, комната. А, вот я снимаю комнату, 150 а. евро плюс комналка. Комналка okay. еще 50-60 да. евро. То есть 200 евро плюс... 200, да, 200-220 евро там иногда уходит только на аренду. Плюс... Если вы снимаете квартиру, то есть квартира это минимум 350, это если вам очень сильно повезет, да. и вы там через каких-то, может быть, знакомых, либо еще там как-то, вы найдете такую вот замечательную квартиру. Но это вообще даже за 400 сложно найти. Спасибо за то, что уделила мне время, рассказала. В следующем видео я хочу с тобой поговорить о том, как ты попала в больницу. Я знаю, что тебе делали здесь операцию. Да. Очень интересно, вот, как все это происходило здесь, по сути, с туристом. А какие они португальцы врачи, угу, как, как все происходило, деньги и все другое. Подписывайтесь на канал Романа, ставьте лайк и следите за новостями.